Она забрала в позицию вичковну у меня. Надо узнать, сколько я потерял. О, че Не хочешь как побомжаться, но так классно. Мы, ребята, серьезные, решили не экономить. Нормально мы выбрали место. В общем, на этом все. Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня я решил бросить себе вызов а ⁇ Аля, 24 часа без денег ⁇ Сегодня моя задача найти нам жилье, найти нам покушать вместе с оператором. На часах сейчас 11.33, на карте у меня 28 центов. Будем считать это как бы полным нулем и стартовой суммой, с которой я сегодня начинаю. Так как у меня тематика связана с трейдингом, то есть заработать мне тоже нужно будет на трейдинге. Представим такую ситуацию, то, что меня выгнали из дома, вообще бросили одинокого такого. Просто депозит на бирже, но у меня с собой ничего нет, есть только телефон, легкие компьютеры и все. И моя задача благодаря трейдингу заработать нам сегодня на целый день. Сами вы понимаете, то что ситуации на трейдинге не так уж и много, поэтому я не знаю, то ли это будет серьезная торговля, то ли это будет ерунда, я вообще не знаю. Но, я думаю, будет интересно. Если навалится 5000 лайков, мы сделаем еще одну такую часть. Но поверьте, я уже заколебался, не хочу ее снимать, поэтому все зависит только от вас. Мы отправимся вот у это вот здание у Титан. Короче, тут просто есть Wi-Fi, тут, возможно, есть розетка, тут есть, возможно, теплое место, потому что руки и щеки у меня уже замерзли. Я думаю, где-то засядем в какой-то кафешке и будем там пробовать искать какие-то сетапы. Все, мы отправляемся у Титан. Будет очень интересно смотрите. твои Открыл TradingView и собственно открыл тайгер на маке. Могу сказать, то что работает он тут пока плоховато, но в целом для наших нужд подойдет. Короче, давайте возьмем первую сделку. Это будет тестовое, хотя бы проверить, работает ли тут вообще все, не работает. Так, открыл буквально там на капельку, и давайте с вами посмотрим, все ли четко. Да, четко у нас тут сделка отображается. В журнале мы сразу с вами можем смотреть наш результат, сколько у нас там будет плюса, минуса. Давайте еще одну сделку там открою, буквально просто тесте, что у нас вообще работает, открывается. Конечно, с интернетом будут жесткие тупники, это надо понимать, да, но... Будем вывозить из этого максимума. В теории мне нужен хотя бы один недопробой. Ну, не знаю, хотя бы один грязный пробой. И это по факту будет выполнена та цель, чтобы мы сегодня целый день прожили без денег. Ну, то есть, по факту это просто. Но будут ли ситуации на рынке, вообще непонятно. Придется ли мне там играть с какими-то другими ситуациями, тоже непонятно. Короче, переходим обратно в TradingView. Сейчас будем искать какую-либо ситуацию. По йотексу можно было взять какой то логичный откат, но... К сожалению, я это пока пропустил. И, кстати, Маг такой туп, тупящий, я вообще не знаю. Я уже хочу поехать скорее домой и сесть за нормальный компьютер, а не за вот эту вот ерунду, которая непонятно как работает. Так, короче, обычно как я делаю? Я открываю весь список монет. Давайте не будем отходить от правил. И точно так же будем делать тут. МТЛ есть. у МТЛ. А МТЛ есть вообще-то ситуация. Так, сейчас нам надо тайгер быстро. Потому что по NTL возможно, можно будет уже что-то, блин, как бы я хотел реально вот за полчаса, за час справиться с этой задачей и уже не было бы каких-то проблем там сидеть дальше. Так, беру здесь, открываю фьюч и открываю тут. Я сразу скажу то, что я через эту штуку не торговал через Тайгер, через Мак, поэтому я не знаю, как это все вообще тут будет работать и удобно ли это, но я думаю, попробовать можно. Так, тут у нас настроено. Давайте тут 5-минутный таймфрейм включу. Так, и давайте обозначу уровень, который мне понравился. Ну, конечно, тут свечи и телепорты, то есть ликвидности маловато, но... Ой, но не сегодня. Сегодня нам этого будет достаточно, думаю. Так, отмечаем уровень. А, этот уровень у нас заколотый, да? Ну, уровень заколотый, но технически я опихнуться в него могу. Хоть попробовать как-то. 52,20 ну, примерно точка входа. Но тут, походу, очень мало проходящий объем. Пока непонятно, давайте посмотрим, сколько тут проходящий. Накинем индикатор. Индикатор накинем Volume Incarnation. Да, вот так вот и придется нам сегодня, короче, нелегко. Сколько тут в пяти минутке? Нормально тут проходящий объем. Тут по 500 тысяч в пятиминутной свече. Короче, МТЛ, я думаю, это потенциально интересная ситуация, за которой сегодня стоит понаблюдать. Так, это нам неинтересно. КСМ. Короче, вот так вот сейчас будем смотреть все монетки. За полчаса хотелось бы ситуацию найти. Быстро, как говорится, заработать. Заработать и пойти гуляться. Так, давайте обратно вернемся к МТЛ. Тупит, тупит, тупит. То ли туплю я, ну, по-моему, тупит компьютер. Ну, заколотый уровень. Он явно заколотый, он явно некрасивый, блин. Но что имеем, то имеем. Давайте поставим отложенную заявку. Тут 0.52 круглая, то есть там, возможно, будет э, пробой именно с этого значения. 0.52.1, это рано. Это где? Это 0.52.1. Да, я думаю, тут нормально. Ctrl V, раз, два. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что Ой -ой -ой, происходит, Санечка? Так, выставил, короче, отложки. И теперь нам надо через процент поставить заявки на закрытие. 0,52, 1, раз, два. Ну а так тут вон все четко отображается, и вы видите даже позу елки палки где-то на рыбалке, говорит, неудобно. Так, давайте возьму по 1000 и буду закрываться чуть-чуть по 1000. Так, идем отсюда. Тут у нас в процентах на 9, значит, нам надо 159. Вот где-то здесь. Так, и давайте вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, я сейчас возьму через телефон, проверю, сколько тут вообще можно зайти. Потому что через компьютер проверять, он у меня, походу, ляжет просто. МТЛ вообще не предназначено для торговли. Так, смотрим, тут дают на 20 плече зайти на 5000. А, ну вот в чем косяк. Нам тут надо 10 плечо, да? Да, 10 плечо. Блин, с одной сделки не получится, походу. Ид ⁇ 2 две искать как минимум. Ой, ой ой, ой, ой, Санечка, Санечка, что происходит? Меня чуть в позицию не забрал. Так, а как быстро поменять плечо? А, так я же могу тут на бинанте поменять плечо. Мне надо срочно... Срочно! Урочно, блин. Она забрала в позицию, и чекло у меня. Так, надо узнать, сколько я потерял. Надеюсь, немного. Ой, хорошо, что я не успел поменять плечо. Я всего лишь потерял 16 долларов. Если бы я поменял плечо, меня бы чпокнуло нормально так, короче. Давайте перейдем в журнал. Пока мы в минус 16 долларов. МТЛ, что я тут ожидал? Не убился и спасибо. Я уже просто понимаю, что я чуть-чуть не поменял. Если бы я поменял, он бы мне забрал полным объемом. А полный объем это все, это Габелла. Так, Йотекс 15-минутный. Давайте посмотрим часовой, двухчасовой. Никаких уровней что ли нету? Чисто заходить в Перехай, ну, тоже такое, да? А если попробовать тут на закол зайти? Сколько с можно забрать? Опа. Короче, буду тогда на закол заходить. И ОСТ, и ОСТ. Надо посмотреть сразу, сколько тут дают зайти. чтобы мне вот потом этих приколов не было. И ОСТ. Так, перехожу. На 20 плече дают 5000 тысяч только. Это мелочь. Так, и ОСТ. Как вам, ребят, такие видеоролики? Нравится или нет? Так, 2000. Бахнул. И сейчас мне надо этот взять и поменять плечо. <laughs> поменять плечо. Да. Все, поменял плечо. Так, ну я думаю, тут понятно, что я хочу взять. Я хочу тут взять быстрый откат. То есть точка входа примерно где-то вот здесь. И откатик там на процентик. Блин, если оно все будет нормально, то даже с одной сделки можно все забрать. Почему вообще планирую брать откатик? А ну-ка. Опа, в позу зашел. Или не зашел. Должен был зайти. Так, пока дает 80 долларов. 90. 97. 100. Давайте просто закину стоп-лосс без убыток происходит, мамочки мой, ты родный. Что я не так нажимаю, дядя? Я, наверное, закрывал позу так. Ладно, закрою кнопку D, все, закрыл позицию. Вот так вот это все быстро было. Зашел тупо на закол, только сколько я заработал, ничего не понял. Очень интересно. Блин, просто какую-то кнопку, наверное, не ту нажимал. Я же просто через этот не, не торгую терминал, короче. Так, 0,8, забрали 72 доллара. Слышь, мы уже в плюсе, мы уже в плюсе. 72 доллара. Ну, блин, можно было намного лучше забрать. Реально, можно было намного лучше забрать, если бы не этот вот тупняк. Ну, я просто не знал, как стоп-лосс, ой, без убыток поставить. Ну, сейчас... Ну, сейчас жопа горит, потому что я понимал, что с этой сделки мы могли уже, ну, понял, типа, да? 72, но я же минуснул еще, 16. Так, ну, и осталась, получается, еще одна сделка. Ой, йотекс еще выше пошел. Может, по йотексу еще один закол взять? Правда, откуда там закол? А, закол надо от 0.15 брать точно, 100%. 0.15, если ударится, правда, так все лагает, блин. Главное, чтобы мы пробили 0.15, это такая круглая психологическая отметка. За ней явно будут стопы. Стопы сносят, ликвидно собирают, и можно пойти на какую-то логическую коррекцию. Ну, это так, мои мысли легкие. Ладно, я думаю, надо переключиться пока на что-то другое. Блин, ну поет иксу вообще обидно. Такая монета пустая. Ее даже можно и так в шорт просто зайти и все, и стоять. И выйти, я не знаю, там через два часа, может, повезет. А может, и нет, конечно. Но это же такое, типа, угадайка, да? Это да, это казино, короче. А нам казино не надо. Сегодня мы как бы серьезно пришли. Ну как, заколы торговать это не серьезно, но в целом... Это хоть что-то такое. FLM прикольно смотрится, вот локальный, и лонговый. Но FLM, он навряд ли пойдет лонги пробивать. Не знаю, FLM. Блин, была одна ситуация. По йотексу. И то пропустил. Ну как пропустил? Блин, может я отработал бы ее и лучше. Я видел, мне 100 долларов рисовало. Плюс 100 долларов. Точно видел. Так, надо, короче, как-то... Блин, понять, как тут стопо ставить. Потому что без стопа чисто все делать руками немного мне неудобно. Так. Так, трайдинг. Так, кнопка Т. Купить по рынку. Y, space. Все понятно. О, о, о, о подходит, подходит, подходит, подходит. Родимый, родимый, где стакан? Где стакан? Кликай, кликай, кликай, кликай. Чисто на закольчик зайти. Походу, все нормально. Я не понял, что произошло, но я видел 150 рисовало. Блин, если я сейчас минус закрылся, я просто не знаю что это. Сейчас посмотрю, 50 долларов есть. Давай еще одну попробую. Сейчас еще хочется кликнуть. Или, или уже все, тормознуть лучше. Блин, просто мне надо было стоять. Я так круто накликал, но, но из-за того, что у меня просто нет контроля сделки, мне от этого становится страшно. Тайер трейд, если вы меня смотрите Сделайте, пожалуйста, хороший терминал чисто по братски руку Бо это, пока, это вообще, это торговля Мне только нравится, когда Сделка в плюс закрывается, какие-то фантики летят Ну просто реально, ленту Ну как, я могу ленту отсортировать Когда тут такой бред Не, я не хочу. то что вообще Есть терминал на мак, это уже круто Это намного лучше, чем торговать, допустим С самого бинанса там Или с чего-то там другого 106 долларов есть Сорок процентов побед. Ну, две мы сделали тестовые сделки. Я не думал, что все так быстро будет. No. Я вот честно, мы, когда свасели этот видос снимать, я просто такой сижу и думаю, блин, а если не получится, это целый день где-то вот что-то делать надо, типа, вот что-то придумать. Но если вы поставите 5000 лайков, то вторая серия будет. И если там не получится, лучше эта серия будет, не знаю, весной, когда тепло хотя бы. Будет. Хотя бы да. Когда можно хотя бы в лесу нормально, костер разжечь. Типа, ну прикольно было бы так, вайбово. Короче, 106 долларов. Я сейчас думаю, надо идти на Binance, через P2P на карту вывести. Короче, ладно, погнали. Давайте новую вкладку. То есть получается, если. Мне оставили бы на сегодня чисто депозит на бирже и выгнали бы из дома. То я бы не ну, плохо так жил сегодня, по крайней мере. Ну, по крайней мере, пока. Пока я не открыл следующую сделку. Не надо. Ой, может в телеграм-канал кружок записать? Кстати, если не подписан на телеграм-канал, то обязательно подпишитесь. Там, там такой вот эксклюзив, вы это увидите через неделю. А в телеграм-канале прям сейчас. Привет, ребята. Снимаем сегодня для вас 24 часа без денег короче уже пришли включили будем торговать короче снимаем вот если вам такое нравится ну накидайте хотя бы реакции поддержите что ли а то мы только начали а впереди еще целый день мне надо перевести сколько 106 долларов я говорил да, да. Фиат спот, фьючерсы на фиат и спот. так 106 долларов так нажимаем кнопку подтвердить так, хорошо, переходим, сейчас вот тут возьму, переведу, перевод. Блин, мы, правда, один доллар потеряем на переводе. Не, ну это, конечно, это, конечно, вообще-то больно. Да, два, три. Так, вторая цен. О, 105 долларов к получению. Вывод средств. Подтвердить. Короче, ребят, смотрите, я взял 106 долларов, перевел на биржу Bybit. но ну, мы просто, знаете, типа, зажрались. Хотим оставить две ссылки в описании, типа, на Binance, на Bybit. Поэтому покажем p именно на Bybit. Так, ребят, деньги мы уже с Binance отправили. Вот, собственно, видите скриншот на экране. И деньги нам уже поступили на счет бирже by опять же вы видите скриншот этого мы 1 доллар потеряли на комиссии жаль конечно этого добряка но как вы поняли ребят деньги мы уже получили поэтому сейчас нам нужно перейти в петки трейдинг и эти деньги отправить нам на карту выбираем здесь продажи и из детей выбираем приор это тот банк на который я хочу вывести приор банк нажимаю кнопку согласиться далее выбираем курс который нам подходит и лимиты Давайте этого человека попробуем, возьмем все. Нет, у него мы можем продать только 70 USDT, это нам не подходит. Конечно, курс у нас уже будет чуть похуже, 2,75, но посмотрим, подойдет ли он нам по лимитам. Да, подходит. Давайте ровно 105 долларов, это та сумма, которую мы получили при Орбанке. Здесь нажимаем кнопку продажа. Так, ребят, заявку мы оформили, теперь будем общаться с продавцом, чтобы получить нашу уже бун на счет. Можете даже убедиться, у меня реально 28 центов на карте, вообще как бы мелочь. Поэтому сейчас мы ждем обработку этой транзакции. И надеюсь, тут уже что-то появится интересное. Так, мы уже общаемся с продавцом. Написал минутку. Я так понимаю, спустя минутку он мне уже скинет деньги на счет. После того, как он мне скинет деньги, я мы должен буду отправить в USDT. Ну как я должен? Там просто биржа скажет, вы получили деньги? Я такой, да, получил. И все, ты просто подтверждаешь, и деньги улетают чуваку в USDT. Да, что уже пришли. Покупатель успешно произвел оплату, мы это уже с вами видели. Давайте еще раз убедимся. Я думаю, там четко видно, то что нам деньги пришли, правда, я как бы переводил 105, у меня счета 103, но видно из этих всех конвертаций, короче, ну, это ладно. Нажимаем кнопку «Перевести», здесь нажимаем, я подтверждаю получение платежа, вставляем код аутентификации, нажимаем кнопку «Подтвердить», завершен. Отлично, мы отдали 105, получили на карту 103, теперь осталось сходить в банкомат и вывести наши бабки, чтобы наконец-то их уже можно было тратить. Так что, а, кстати, давайте еще раз проверим не, не обманул ли я, когда открывал сделки Ну как обманул, знаете, вот есть люди, которые говорят О, блин, ты там что-то не так сделал, ты нас обманул Еще раз, заходим в дневничок, смотрим Две сделки у нас были тестовые Потом была сделочка по МТЛ, на которой меня накуканило но спасибо, что как бы немного Короче, минус такой, я бы сказал, нормальный Так, следующая сделка, это у нас была на закол по Йотекс Ну тут все понятно Мы просто сделали перехай прошлого уровня Быстрый откат, на этом откате забрали 72 доллара. Ну и следующая у нас тоже была поет, йотексу разворотная после закола 0.0.15, после сбора ликвидности, как вы видите, можно было постоять, но из-за того, что стакан просто был мертвый, я уже вышел. Итого чистый у нас вышло 106 долларов. 1 доллар мы потеряли на комиссии и где-то полтора доллара или два мы потеряли на, просто на P2P данные, переводим. И все, теперь осталось пойти в банкомате еще в банкомате чуть-чуть потерять. мы сняли, можно заниматься теперь самым приятным это идти и тратить их в общем, ребята, мы уже потратили примерно 12 долларов на боулинг на белорусские это 30 рублей сейчас часик буквально покатаем, будем развлекаться Отдохнем, а потом пойдем хавать. Да? да пошли отсюда. Короче, ребят, так как мы заработали сколько там, 280 рублей, 10%, как правило, надо отдавать куда? Куда, куда? Правильно. А я, походу, 40 бросил. Ну ладно. Это уже не так важно, значит так надо было и Надо давать на благотворительность Ну все, после пошли И 10% Обычно следующие, они ложатся вообще себе в карман На какие-то накопления То есть это видос не просто так 24 часа А еще какой-то познавательный Потому что реально надо давать на благотворительность Что-то жертвовать, надо откладывать Ну отложить я не уверен, что у нас получится Ну и также надо успеть пожить Поэтому мы двигаемся дальше Настоящие трейдеры Настоящие Крупные киты ужинают где? Правильно. Сейчас узнаете где. На еду потратили 16 рублей, примерно 5 долларов. Дешево. Пожелали, блин, счастья, здоровья, еще и блин, сказали карту, на тебе бонусную. Купишь еще 8 кебабов и кебаб в подарок. О, может это игрушку выиграем. Блин, если еще игрушку выиграю, для Лиза Новоща будет пушка. Правда 2 рубля Я теряю. Может бараша этого. Не. Мне кажется, он ничего не словит. Он убитый автомат. Не. Там, тупо скам. Обед трейдера обошелся нам в примерно 17 рублей 835 копеек. Нормально, нормалды так по домашнему. Это так вкусно и хоть как по но так классно. Как бы тут хорошо не было, но нам надо продолжать наш путь. Сейчас наша задача нам найти жилье, возможно еще какие-то развлечения. По деньгам я так понимаю у нас еще нормально осталось. Что найдем? Вам покажем, мы сейчас пойдем искать какое-то теплое место, потому что тут прям реально прохладно так. Короче, выбрали мы квартиру, вот эту, но ну, я не знаю, видно там, наверное, ничего не видно. 35 долларов в сутки, ну там ничего такого. Сейчас на фотки сказала, скинет, если все окей, то поедем. В целом мы просто думали, сейчас сидели, думали купить палатку, поехать в лес, это реально крутая идея. Если вам понравится, напишите, конечно, в комментариях, может, реализуем. Ну, смотри, ну, типа, норм как бы. Да, нормально. Через час уже можем подъезжать. Все, тогда погнали. Мы, ребята, серьезные, решили не экономить, не ездить на общественном транспорте, короче, вызвали такси. Все равно -то такси как бы стоит 2 доллара, условно. Вообще мелочь по факту, поэтому мы сейчас сядем, поедем на квартиру, уже вроде договорились, оформимся и будем дальше продолжать наши эти путешествия, а такси уже будет через три минуты. вот эта вот квартира нам обошлась в сколько 35 долларов в общем все это наше жилье на которое мы сегодня сумели заработать дальше у нас в планах кое-что интересное короче все увидите вот это вот не перематывайте главное потому что сейчас начинается один из самых интересных моментов Стратили мы на все про все 63 рубля, 62.88, это как раз-таки та сумма, которая у нас и осталась. Не знаю, как так звезды сошлись. Короче, тут у нас есть такой вот замечательный тортик, который карамель называется. Потом у нас есть два вот таких вот каких-то, не знаю, штука какая-то белая, наверное, вкусная. Что мы вообще зачем так делаем? Да, мы вообще не знают, они только знают, что мы поехали снимать на целый день видеоролик. Ну, понятно, мы их забыть не могли. Онанасы у, у нас есть. Дальше у нас есть апельсин. И у нас есть еще виноград. Короче, блин, только он уже весь распадается. Киви у нас есть. И у нас есть еще две бутылки детского шампанского. Вот. Короче, мы чисто так возьмем, посидим. Э, постарались максимально грамотно распределить бюджет. И сейчас по щелчку пальца мы берем и накрываем этот стол. Вот так вот выглядит наш бюджетно собранный стол. Да, мы вообще как бы не ожидали, тут и тортик, и киви, и это, это все сделано своими руками, это значит уже должно как бы цениться. Можно было, конечно, сделать намного круче, можно было день вообще провести по-иному, но, по-моему, это тоже прикольный такой набор. Сейчас мы еще и в сауну поедем, хотя мы уже с Васей все как бы, я уже не могу, я уже готов спать просто, еще в сауне придется там как-то. После сауны мы их заводим сюда, они вообще ничего не ожидают, такие, о, пацаны, пацаны, спасибо. Играющий вы поняли. Все, смотрим видео дальше. Да, но ну я сейчас закол зайду. Если я успел, конечно, зайти. Ой, блин, какая... У, -у, -у. У меня точка максимально хреновая входа. Но я не знаю, что тут происходит. Типа, я вот пытаюсь выйти. Походу там 340 долларов. Это реально может быть историческая тема. Я просто выйти не могу с позиции. Блин, походу не закрыл, походу он обновляется. Просто, ребята, сидели, была прикольная ситуация по битку. Я, правда, не знаю, у меня уже в телефоне ничего не отображает, как будто бы я ничего не стою. О, полетели фанфары. Только, только как я тут закрылся, я вообще не знаю. Давайте зайдем тебе в дневник. Ну, короче, я думал, можно было больше взять, но из-за того, что у нас все легло. Но я изначально хотел брать пробой уровня. Потом я же говорю, когда пробой пошел, я уже взял тупо закол. Тут полпроцента пробой. Понял? Тут можно было забрать долларов 300 спокойно. Короче, у нас уже на балансе 212 долларов. 212. То есть, получается, мы день прожили, и мы отбили полностью день, и у нас еще на завтра 100 долларов осталось. Вот теперь отправляемся в, в бане. В общем, ребята, мы уже приехали в сауну. Других вариантов не было. Ну как, были крутые, классные. Но их, короче, все они заняты, надо было заранее бронировать. Тут в целом, что сказать, ну все старое, да, но в целом бильярд есть. Тут у нас порилка, сейчас зайду. Ну, кстати, нормальная, такая тепленькая, красивенькая. Далее у нас есть комната, где можно посидеть. Такая комната а переговорная. Надо было брать с собой MacBook, зарабатывали бы еще на что-нибудь. Поэтому, если вы думаете, что трейдеры отдыхают в крутых местах, Максбокс отдыхает тут. Алло. Да, Макс на связи. Binance, что вы хотите? А, ссылка. Ну да, ссылку я здесь не оставил, что за ссылка. 25% каких-то с максимальной скидкой от рогов комиссии. И я в шоке. Ну конечно же мы оставили, это ребята. Все, я пошел плавать, не это, не не не летать, это было ваши вот эти вот звонки. мы посидели. Я уже все вырубаюсь, пойду спать. В общем, ребята уже прошли сутки, как вы поняли, и сейчас на часах половина двенадцатого. Мы уже будем потихоньку выдвигаться домой. Все-таки там хорошие ситуации на рынке тоже надо забирать ту прибыль, которую можно не упустить. Если вам такие видеоролики понравились, то не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, писать свои предложения в комментариях. Возможно, ваша идея когда-то станет частью одного видеоролика. Всем удачи, всем просто счастья мира, добра и всем пока.